Дорогие друзья, добрый день. Если вы хотите узнать принципы построения гармоничных семейных отношений, если вам интересно понимать, что такое патологические и успешные семейные стратегии, что такое семейный симптом, каковы принципы организации семейных систем, что такое любовные треугольники, что делать при изменах и при семейных кризисах, посмотреть этапы этих семейных кризисов, и посмотреть способы выхода из них, вам непременно надо идти к нам.